Чё, налюбовался да что нельзя что про эту херню всякие слухи ковид тут а, да, типа здесь кто-то умер этот типа подвал наверняка пошли проверить. ну пошли что, бля? Шокера... А! я знаю кем ты будешь кем ты станешь отличной женой ты что пидорас что ли да! дива блять блять Дима, Чувак, твою мать, они в краюбнуце. Я не Возьми. Чиал? Нет. Чиал, я тебя не буду. Чиал, желица, Нет. Нет, нет. Ты кто? Все. Быстро. Ладно, все, встаю. Эм, а ты, ты можешь скажешь, кто ты? Понял, будем молчать. Куда ты меня ведешь? Куда же, куда я останусь. А остальных. Боже, брось палку. Ладно, все, мужик. Все равно никуда не десь. Ладно, понял. Все, понял. А где мы? Уже скоро. Скоро. Что скоро? Ты что, в молчанку играешь? Ты мне скажешь что-нибудь? И где мой друг? Куда вы его деле? Э? Не помню, тебя с лестницы сейчас скинуть, ты мне ответишь? Нет. Ты наглый ублюдок. Почему я иду за тобой? Почему мне сейчас просто не свалить отсюда? Что мне сейчас мешает? Это за место такое? Слышишь? Привет. Привет. давай. Почему я тебя только слушаю? Дверь. Сюда. Сюда? Что это за место такое? Посиди тут немного. Что? В смысле посиди? Э! э э э э Я не понял. Слышь ты там это... Дверь-то открой. Слышишь меня? Волк. Сука. что это за место а такое? Куда они Диму телек, твою мать? Это уже не пекарня. И психи не те. Что за черт здесь творится? Там машины ездят. Э, слышь? Ты Я же могу сейчас в окно выпрыгнуть. Не приближайся к окну. Почему? Не совет. Я все равно отсюда его никуда не дес. И что мне здесь делать? Понятно. Твою мать, а, твою мать, твою мать. Че мне теперь здесь делать? А! Это что за хрень? Клад, черта. Просто я знаю, что ты хочешь от меня. Как мне туда залезть только. Фу. Так, не вариант. Как там я смотрел видео делали? Хм, палка. Да, я конечно не ассасин, надеюсь у меня получится. до этого раньше не додумался? Да? О, тихо. Фух. Э, ты где там? Я вылез? Сейчас с тобой поговорим. Ты где? Слышь, у курок она тыхе две закрыл какие я ее раньше не открыл почему мне просто не сбежать отсюда че блять еще кто такие слышь ты мне хоть что-нибудь скажешь что я с комнаты вышел и, и здесь оказался. Что-то не допираю. Я, пожалуй, пойду отсюда. Вы же не против, да? равно То есть ты мне предлагаешь остаться, да? Или я могу идти? но Ну я пошел. <сосит> <Буль>! <сосит> Черт! Выход! Живой? Вроде как живой. Какого черт. Стой! И как себя чувствуешь? Голова не болит? Все в порядке? Какого черта я опять Отвечаю здесь Что за поставленные вопросы? Ствол убери. Почему-то когда я ему вопросы задавал, он мне ничего не говорил. Не отвечал. Ладно, убери ствол. Я еще раз повторяю. Голова не болит? Как себя чувствуешь? Нормально. А теперь можешь задавать свои вопросы. Мы тебя внимательно выслушаем. Кто вы? Что это за место? И как я здесь оказался? Хм. Мое имя знать тебе в принципе не обязательно. Знаешь, что я лишь всего лишь проводник, который вожу людей, <пух> таких же людей, как ты, в ту комнату, откуда ты благополучно вылез недавно. И да, молодежь приближался к окну. Это лично для твоего же блага. Ничего личного. А это Джимми, бывший американский военный. По-моему, он служил ВВС. ВВС, да, точно, ВВС. Он подписал некогда контракт с учеными. На нем должны были поставить какой-то эксперимент, но что-то пошло не так. У него сорвало крышу, он перебил весь персонал, включая охрану. В общем, там никто не вышел. Его поймали, хотели сначала посадить фирму, но его адвокат настоял то, что... Его к лучше к психушку. Он действительно такой был ненормальный. Его действительно положили в психушку, откуда он благополучно вылез. Убил там охранника, взял всю амуницию и ушел к нам. Потом его завербовал главный. И да, называю его лучи череп. Он руками проламывал черепа своим жертвам. А... Тебе не говорю, тебе пройти. Смы. Вот где. Ну ладно, пошли на пора. А там себе ко мне. Ну, а, <связать> твою мать, чёрт, Ох.